очередной раз добрались до населенного пункта, легкая разгрузочная работа, группа товарищей, единомышленников. Андрюша, тетя Люся, привет. Тетя Люся, дядя Саша, привет. привет, тетя Люся. Вообще всем, всем елинжанам тоже привет. Да, да, да, да, да. 12. Время 12, небо звездное. Звезд не видно. Вот, но они есть, поверьте. Так, ну что, 1 сентября. Ну, у меня вот эта кулька. Она... Я говорю, нам бы хоть бы один кулек чтобы хоть бы набрать грибов. Ну, мне там и остаться в этом Ладно, я завожу пока. Люся, лад. Вот. вот выискали минутку, выбрались, выбрались на выбрались водоем. Сейчас будем шукарей душить, или они нас будут душить. Кто-то кого-то, один из двух. Третьего не Жена, выгуливаю твой подарок. Твой подарок выгуливаю. Да -да -да, спасибо, любимая. Я знал, что ты у меня настоящая группа непросящих просто. Обычно новичками везет и новым да, снастям. Да, да, Ноумственностям, да-да-да. Сейчас посмотрим, с любовью ты подарил или без любовью. Или просто так. Или просто любовью. дежурный забрось. Всем привет! Мы снова на Нелинге. Мы, Мы туда да, да, да. Да. Будем рыбовить. Дождь только, только, вроде как, начал переставать, с утра лил. Вот мы и в хапре. А тут кто-то выходит и мнёт траву. Смотри. Не-не-не. Вызывайте гибдеде. Да, да, это ДТП. Это Не покончено. Здесь щуки нет, но там дальше за поворотом. Я даже не знаю, что с ней делать. Что, отпускай, не да. да Я думаю, что и она забагрилась. Поэтому вряд ли, да, он выживет. Или отпустить. Да он поплывет, потом за. Ушел. Спасибо, не сказал. так туда хоть и отпустили а -а -а. паду а -а -а. да где они там ты смотри здесь какой этот. тропа не уходите никуда закон палоча никто не отменял ну, от первую щупачка выдернули там в фотоотчете присутствует ну и соответственно закон Палочки никто не отменял палыч тебе привет здравствуйте александр здравствуйте андрей здравствуйте, Виктор. здравствуйте. я вот. водоем прежний любимый но очень, но очень но вот что делает родина с людьми с, с алкоголя перешли на фуртелатки. Ты, ты давай без рекламы, пожалуйста. Вот не, ну мы чернику. А, вот это вот а, ничего, ничего не живет. Это ничего не живет, Которая из... Которая вот ловила вообще. Да, которая ловила. А сегодня, сегодня у нее не весна ни хрена. Сегодня надо осеннюю раскраску. Он <свес> её Напаримся, опа, опа о! Вот и кости свезло Любовь Сергея Снасть подарена с любовью От любовь Спасибо, Любовь Эй, давайте к нам Закон Павловича Закон Павловича раз И нужен этот самый Железяка, Андрюха, твоя нужна Кресло сразу же убирай на борт. Зеленая у него сработала. Так. Я надеюсь на тебя и на Любу. Да. Люба, давай. Люба, Люба, Люба, Люба Абраму ю... здесь делать нечем да. да. да. Я Брэму тоже Когда же ты кончишься? Солнышко должно выглянуть и все будет хорошо, пересвистываются. Пусть я сзади тебя Занесет mm -hmm. да нас сейчас Как будто бобер торчит. А? Это, у них тоже же есть эти памятники бобровы. <реклама> либо рыбы нет, либо она неактивная. Вопрос просто пил. Маленькая ушла. Для нынешнего времени, перебежала туда видишь вот вот она и была падла вот она и была Была здесь щука, теперь не стала. Куда поплыли-то? Хочет, чтобы все без рыбы остались, да? Только он один хочет варить. Сегодня мы закончили вводные процедуры. Так, так, так, записано. Записано на больную руку.